Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН И разработчики меня, честно говоря, удивили Во время новогоднего аукциона На котором продаются, ну, довольно-таки Немалое количество танков Они выставили на продажу Су-85И за Два косаря голды. Я не знаю, честно говоря Будут ли ребята, которые сейчас Готовы распрощаться с двумя тысячами Золота ради вот этого набора Но сама машинка, она прикольная Ребят, это песок, безусловно, пятый уровень Но фан и интерес в машинке Есть. Я уже делал обзор на данную машину, поэтому сейчас просто покажу предложение и выкачу машину из ангара на одну каточку. Ссылочка, вот она сверху на обзорчик на Су-85 и с дополнительными катками. Итак, в набор положили два контейнера с камуфляжами. Мне кажется, что, ну, фигня редкостная, никому навряд ли э, не понадобится, камуфляжей и так хватает, поэтому явно не ценность в данном наборе. 7 дней приемом, что в целом, ребят, довольно-таки неплохо. Есть э, камуфляжик, но, честно говоря, камуфляжи на любителя. Данный, конечно, прикольные, симпатичный, но я ценностью тоже камуфляжи не считаю. x 5 ребят, но исключительно на Су-85И, и особо много опыта вы не набьете, поэтому, как бы, ну, тоже такое себе. А, вот типические бустерочки на кредиты. Ну, окей, хорошо. Серебрушки немножко пофармить. 30 боев Отыграть. Ладно, договорились. И что касается сертификата на исследование танка, то, ребят, ну, честно говоря, 25% исследования танка на пятый левел. Ну, прям я бы сказал ни о чем. Ну, ребят, реально, можно просто взять и выкатать себе пятерку. Я понимаю, если там восьмерка, десятка, ну а пятый левел, как бы, не совсем-то интересно. Открытое все оборудование слот в ангаре. Вот такое вот оно предложение за два косаря голды. И в прошлый раз, ребят, когда машинка выставлялась на продажу, ее выставляли ровно за те же самые деньги. Я не заходил, не смотрел в э, видео в отношении того, что тогда входило в набор не проводил сравнительные характеристики захотите, посмотрите, ссылочку я дал ну и, соответственно, посмотрите дополнительные катки. Сейчас просто берем машину выкатываем ее из ангара делаем одну пробную катку для того, чтобы посмотреть, как машинка ведет себя сейчас в современных боях и на этом, в принципе, я думаю можно будет закрывать вопрос по поводу того, а стоит ли данную машину приобретать за два косаря голды мне машинка, честно говоря очень нравится, на ней интересно играть, она довольно таки фановая в песке показывает себя довольно неплохо да, безусловно, не во всех 100% боял но, в целом, машинка очень себе таким даже интересная, я попытаюсь поехать вот сюда вот по ПТшить, 6 секунд перезарядки подвижность, как для ПТшки очень даже таки себе приличная, нормальная в основном ПТшечки менее подвижная не все, безусловно но, пятый левел как бы здесь крайне Крайне медленных машин очень мало Ну, допустим, не знаю, там тот же самый АТ-2 Окей, согласен, да Еле едет бедняга Зато очень быстро перезаряжается Итак, что собой представляет Сушка? Давайте сразу посмотрим на стрельбу на дальних расстояниях Попытаемся в кого-нибудь прицелиться Ну, давай, братка, поднимайся чуть выше Откатился назад Решил не рисковать Ну, давай, едь сюда Ну, Короче говоря, как-то пока не очень получилось показать ни в отношении точности орудия, ни в отношении... Времени сведения на дальних расстояниях Но давайте будем говорить откровенно Мы хотя бы смогли сейчас с вами увидеть Насколько быстро, а точнее Насколько медленно летит снаряд То есть в целом на данной ПТ-шке, Как вы видите по разбросу Допустим по кругу разброса Вы понимаете что выцеливать Прям на дальних расстояниях Будет сложновато Что касается времени полета снаряда Ну вот сейчас дав с опережением Повезло закинуть в товарища Ну а здесь я бы уже Явно не попал, да и точностью, видите, особой пушка на дальних расстояниях не обладает. Поэтому ПТ-шить, прям вот, играть в снайпера, на ней, ну, как бы, не совсем, прямо скажем, вариант. Сейчас кино исключительно наугад, понимаю, что навряд ли там кто-то будет, но вдруг, вдруг товарищ на ПТ зазевался и решил подставиться под мой снаряд. Ну, короче говоря, ребят, я думаю, вы поняли, что я сейчас пытался показать. Сейчас... Буду потихоньку передвигаться, надо поехать к нашим товарищам поддержать их. На ближних расстояниях машинка отыгрывается совсем по-другому. Она совсем по-другому ведет себя в отношении точности. У нее довольно неплохая альфа для своего пятого левела. Поэтому в целом я всегда и играю, не то чтобы на ней совсем не неосторожно, но задних не пасу, в кустах, как правило, не отстаиваюсь. все таки 200 с копейками единиц альпы делают свое дело. Это крайне приятно, когда ты столько набрасываешь. Но помните по поводу того, что и вас тоже, ребят, набрасывать будут. Жаль, не попал сейчас в Т-37. Время перезарядки радует, ребят. Ну, а если его еще немножечко ускорить, то будет совсем прям приятно. Ну, а вот сейчас будет, правда, жизни ПТ-шки по имени СУ 85 и а именно полная ее картонность. Вот такая вот она ПТ-шечка. Не всегда, не всегда она, конечно, всех разрывает в рандоме, но продолжает мне нравиться. Я не буду играть сейчас вторую катку. Ребят, если вы не поленитесь, отмотайте видео назад и перейдете по ссылочке на видос, который я снимал ранее Вы поймете, почему мне ПТ-шка действительно нравится Данное видео не является стопроцентно показательным для данной ПТ-шки, все-таки то видео Которое вы посмотрите по ссылке Даст вам гораздо большее понимание Чего стоит СУ-85И И стоит ли ее покупать Как я уже сказал, мне лично она нравится Очень. Я специально оставлю Этот бой по одной простой причине, потому что Я придерживаюсь понятия честности Обзоров и показывать машины такими. Какие они есть на самом деле Я ничего никогда не вырезаю, ничего никогда не удаляю Ничего не приукрашаю И никогда не говорю, что Любая техника имба в этой игре Вот какой танк есть какой бой получился, таким я все, ребят, и показываю. Сейчас посмотрим результаты боя, ну а пока закончу свою мысль. Если вы за честность обзоров, обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что только на моем канале вы найдете на сегодняшний только день более 300 видео с честными обзорами на танки и на товары в магазине. В основном именно на технику. Что касается данного боя, 1190 единиц урона. Фарм смотреть не будем и в нашей команде по урону мы занимаем свое честное благородное второе место хотя сушечка играется порой куда куда круче и безусловно здесь можно было бы тоже получить победу если бы двое наших товарищей вот этих вот но ну, сделали бы хоть что-нибудь для победы ну а так получается проиграли ну проиграли ты да и проиграли я не особо плачу за статистикой не слежу чего и вам не рекомендую делать ну что, ребятушки, вот такая вот она Су-85И за два косаря голды может быть и в тему, и может стоит купить радиум удовольствия на пятом левеле, катаясь в песке. Но однозначно не в пределах новогоднего аукциона. Лучше приберегите 2000 золота до тех пор, пока на продаже в аукционе не появится какая-нибудь машинка, которую вы действительно хотите. И не дай бог, вот этих как раз 2000 голды вам и не хватит для покупки. На данный момент у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. У кого есть возможность финансово поддержать канал, ссылочка на донат есть в описании к видео. Я вам буду безумно благодарен за поддержку в развитии моей мечты. Ну а моя мечта это канал, на котором вы всегда будете находить исключительно честные обзоры на технику и на товары в магазине без всяких приукрашений и заливаний вам мочи в глаза и в уши. Всех благ, всего хорошего вам, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.